Добро пожаловать на нашу недельную передачу «Истина Евангелия». Сегодня я продолжаю серию, которую начал неделю назад, под названием «Что есть истина?». Говорю вам это очень сильно. Итак, у меня есть учение на эту тему, в котором я говорю об этом. А также у нас есть семинар, который я проводил в Орландо, штат Флорида, в феврале. Я учил о том, что есть истина. Помимо меня, в семинаре участвовал Барри Беннетт. Он также учил, и это было превосходно. Итак, мы предлагаем несколько вещей. Кроме того, у меня есть учение под названием «Основы библейского мировоззрения». Здесь есть раздел, который идеально коррелирует с тем, чему я учу в серии «Что есть истина». Это учение посвящено авторитету Священного Писания. Итак, у нас есть много материалов, которые мы предлагаем. В конце программы я еще еще раз упомяну об этом, и я призываю вас приобрести эти материалы. Но по большому счету, это касается сути всего происходящего, что есть истина. И причина, по которой дьявол сегодня снова и снова вводит людей в заблуждение, не только на индивидуальном уровне, но и в народах, в сообществах, на любом другом уровне, это прежде всего оппозиция сатаны Божьему Слову. Я учил об этом в прошлом выпуске. Из третьей главы книги Бытия. Змей пришел и заявил, подлинно ли сказал Бог. Прежде чем он смог заставить Адама и Еву съесть запретный плод, он должен был опровергнуть то, что Бог сказал об этом. Бог сказал, что если они съедят плод этого дерева, то в день, в который они съедят его, непременно умрут. И сатана заставил их усомниться в Божьем Слове. Он не склонял их усомниться в том, сказал ли Бог это, но в подлинности его слов. Действительно ли его слово истинно? Правда ли он это имел в виду? Сатана заставил их усомниться в мотиве, стоящем за тем, почему Бог сказал то, что сказал. Сегодня сатана делает то же самое даже с христианами. Есть много христиан, которые предпочтут сидеть и говорить. «Ну, я знаю, что Библия — это Божье Слово, но она была переведена, она была многократно переписана, и они просто ей не доверяют». Стих, который я приводил в самом начале этого учения, находится в «Евреям». 4 глава, 2 стих. Речь шла о детях Израиля, которые вышли из земли египетской. Тут говорится «не принесло им пользы слово слышание» нерастворенная верой слышавших. Если вы не верите в точность Писания, если вы не верите, что оно богодухновенно, 2 Тимофея 3 глава 16 стих. Если вы не верите, что люди писали, будучи движимы Богом, 1 Петра 1 глава с 20 по 21 стих. Если вы не верите этим вещам, что ж, тогда слово для вас не работает. Оно не высвобождает свою силу. Вера — это то, что делает Божье Слово живым. Итак, я учил о целостности слова, точно так же, как сатана пришел и попытался заставить Адама и Еву не принимать во внимание то, что сказал Бог, сатана делает и сегодня. И, к сожалению, многие христиане сказали бы, «О да, мы верим в Бога», но они не верят Его Слову. Позвольте мне привести отрывок, в котором к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Книжники и фарисеи пытались заставить Его осудить эту женщину на смерть, так как следовало по закону. И Иисус ответил им, сказав, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И все обвинители ушли. Тогда Иисус начал объяснять, что Он сделал. И по мере того, как Он «Говорил» — это описано в 8 главе Иоанна, в 30 стихе. Здесь говорится, «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Это действительно очень важно. И Иисус говорит здесь не с людьми, которые не верили в Него. Он говорил с теми, кто верил в Него. В 31 стихе говорится, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, это важно. Он обращался к людям, которые верили в Него. Он говорил это не неверующим, но тем, которые уже уверовали в Него. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Само слово «истинно» синонимично слову «подлинно». Другими словами, есть люди, утверждающие, что имеют отношение с Богом, но это не так, это неправда. Способ определить, является ли человек истинно преданным христианином, заключается в том, продолжает ли он пребывать в Слове до тех пор, пока не получит свободу. В Библии говорится, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете». Имеется в виду нечто большее, чем просто интеллектуальное знание. Тут говорится о том, что вы ощутите, познаете Божье Слово, и эти истины сделают вас свободными. Вы можете определить, является ли человек истинным учеником, если он продолжал следовать Слову до тех пор, пока это Слово не освободило его. Сегодня множество людей говорит, что верит в Господа, но не являются свободными. Знаете, в каком-то смысле трудно понять, действительно ли человек принял Иисуса своим Спасителем или нет. Потому что Писание очень просто говорит об этом в Римлянам 10 главе 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». В 13 стихе в той же главе сказано «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, если человек призовет имя Господне и уверует сердцем, он спасется. Как тот вор на кресте. Он не крестился, он не ходил в церковь, не читал Библии, не платил десятины. Он просто сказал, «Господь, помяни меня, когда придешь в свое царство». И Иисус ответил ему, «Ныне будешь со мной в раю». Итак, это может быть настолько просто, но знаете, трудно сказать, действительно ли человек сердцем посвятил себя Господу или нет. Но зато очень легко определить, продолжал ли человек пребывать в Слове до тех пор, пока не освободился. Действительно легко определить, является ли человек учеником. Человек, который является учеником, последователем Иисуса, следует за Иисусом и действует по Слову, пока не освободится. Человек может заявить, что он верующий, и мне трудно это оспорить, но сидя рядом и наблюдая за его действиями, я могу сказать вам, верил ли он, продолжал ли он следовать Слову, пока не получил свободу. Моя точка зрения заключается в том, что вы должны пребывать в Божьем Слове. Недостаточно просто поверить в Иисуса и сказать, что на этом все. Вам нужно пребывать в Слове, пока вы не освободитесь. Знаете, некоторые вещи, сказанные мной сегодня, для многих людей оскорбительны. «О, вы слишком усложняете все для меня!» Вы добавляете к этому еще что-то и обижаются. Посмотрите на реакцию тех евреев, когда Иисус сказал им об этом. Ему отвечали, «Мы — семя Авраамова, и не были рабами никому никогда!» Как же ты говоришь, «Сделайтесь свободными!» Вы знаете, это смешно. Эти люди сказали, «Мы никогда ни у кого не были в рабстве!» Что ты имеешь в виду, говоря, что нам нужно продолжать пребывать в слове пока мы не освободимся но ведь как раз именно в это время они были в рабстве римляне правили ими и все же они провозглашали мы свободны у нас все в порядке точно так же сегодня реагируют некоторые люди когда я говорю что нам нужно больше чем просто верить в иисуса нам нужно продолжать верить в слово пока мы подлинно не станем учениками и тогда это сделает нас свободными и истина сделает вас свободными когда я говорю это некоторые люди смотрящие эту программу обижаются, но я ведь свободен, и все же вы также больные, как люди не знающие Господа. Вы также бедны, как люди не знающие Господа. Вас также беспокоит то, что происходит в нашем мире, подобно этой разразившейся пандемии. Я знаю христиан, которые были также напуганы, как и люди, не имеющие обетования, что никакая язва не приблизится к нашему жилищу. У нас есть все эти обетования. И все же были христиане, находившиеся в рабстве у этого страха. Были христиане, действия которых мотивированы, страхом относительно экономики, равно как и во времена Иисуса, Он говорит, что вы должны пребывать. Это было обращено к людям, которые верили в Него. Вы должны пребывать в Слове до тех пор, пока Слово не освободит вас. Истина, которую вы узнаете, освободит вас. Есть люди, которые оскорбляются и думают, я ни к чему не прикован, и все же вы в рабстве у всего. Вы боитесь, вы беспокоитесь, вы насторожены ко всему, у вас нет покоя. Говорю вам, Боже, Божье Слово, если вы поверите Ему, освободит вас в этих сферах. Если вы не свободны в этих областях, значит, вы не уверовали в Божье Слово, вы не поверили истине. Я ссылаюсь на стих, который уже цитировал. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших». Знаете, во время служения я вижу людей на собрании. Как правило, один человек получит слово, будет полностью избавлен и полностью освобожден. А человек, сидящий рядом с ним, заснет или будет сидеть, скрестив руки. Легко понять, что он отвергает все, что вы говорите. При одном и том же послании от одного и того же человека. Я никак не могу говорить веру одному человеку и в сомнении другому. Дело не в том, что я говорю, а в том, как они это принимают. Если вы не примете Божье Слово и не смешаете его с верой, тогда оно не высвободит свою силу в вашей жизни. Вы должны поверить, что Божье Слово — это истина. Я много раз цитировал эти стихи на протяжении серии. Иоанна 17,17 «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает Гласа Моего. Я есть им путь, истина и жизнь». В первой главе Иоанна говорится, что благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Это стандарт истины не только для христиан, но и для всех. Это абсолютная истина. Бог — это тот, кто установил, что такое истина. Мы не вольны говорить, «Ну, это ваша истина, но не моя истина». Нет, есть только одна истина. Знаете, если вы посмотрите слово «истина» в словаре, оно определяется как констатация факта. Факт не подлежит обсуждению. И отнюдь не, знаете ли, мол, есть ваши факты, а есть мои факты. Нет, есть только факты, есть истина, есть действительность, это реальность. Вы должны основывать свою жизнь на этом, и сатана выступает против этого. Перейдем к 34 стиху. Позвольте мне продолжить. После того, как евреи сказали, что никогда не были в рабстве у кого-либо, Иисус отвечал, Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех ⁇ есть раб греха. Если вы боретесь с грехом, если вы не можете контролировать себя, вы в рабстве, вы еще не освобождены. Божье Слово еще не освободило вас. Аминь. И это истина. Я знаю, что некоторым людям это не нравится, но такова истина. Есть люди, которые пребывают в рабстве, и находясь в нем, они провозглашают, что свободные, и все же они не свободны. Есть люди, которые рекламируют наркотики и тому подобное. В итоге они умирают от передозировки, они несчастны, это не свобода. Далее написано, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Опять же, это слово "истинно" означает «по правде» или «действительно». Есть люди, которые говорят, что они свободны, и все же они не свободны. Есть люди, которые говорят о свободной любви и свободном сексе, но в этом нет никакой свободы. Это привело их в рабство. Это полный обман. В 37 стихе сказано: Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Вы можете сказать иначе: Истина не вмещается в вас, потому что Божье Слово истина. Иоанна 17,17 из-за из того, что они поверили лжи, они пытались убить Его. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Сказали Ему в ответ: Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им,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 Но мне говорят, «Ты должен быть толерантным, тебе не следует говорить ничего, что расстраивает людей». Посмотрите, что сказал Иисус этим людям. Он говорит, «Ваш отец дьявол». Вы знаете, много раз люди пытались сделать христиан более похожими на Христа, чем сам Христос. И Иисус только что сказал людям прямо, «Ваш отец дьявол». И вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Теперь помните, эта серия о том, что есть истина. Мы говорим, что Божье Слово — истина. Иисус есть истина. Есть абсолютные, не подлежащие обсуждению, неизменяемые истины. И написано, что не устоял в истине, ибо нет в нем истины. В нем нет истины. «Никакой истины». Не то, чтобы в нем есть доля правды. В нем нет истины. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Это сильное слово. Сатана — автор всякой лжи. Мы говорим о том, что есть истина. Сатана не может действовать в свете истины. Сатана должен выступить против истины. Сатана должен дискредитировать истину. И начать учить вещам, которые противоречат истине. И противоядие от всего этого, противоядие от сатаны и всего того, что он хочет сделать, это просто постоянно полагаться на истину. Вы знаете, я упоминал об этом раньше. Эта нация была основана на истине Божьего Слова. Я буквально мог бы цитировать вам десятки высказываний отцов-основателей, утверждающих, что Библия — основа всего что необходима мораль, которая исходит непосредственно от Бога, потому что люди подотчетны Богу. И если вы не вложите мораль в сердца людей, то не будет достаточно законов, не будет хватать полицейских, не хватит внешней сдержанности. Люди должны обладать внутренней сдержанностью. Вы знаете, один из самых больших контрастов между французской революцией и американской революцией заключается в том, что американская революция была основана на истине Божьего Слова, свободе, которая пришла от Творца. Наш Создатель наделил нас этими правами. Французская революция была полностью атеистической. Вольтер и все остальные выступили против этого. Они выступили против Слова. Это была атеистическая революция, вследствие которой произошла кровавая бойня. И эта революция не продлилась долго. И просто принесла людям больше проблем, чем у них когда-либо было. И разница была в истине. И опять же, никто не действовал совершенно правильно на все. Все процентов идеально. Мы все ошибаемся. Вы также можете найти повод для критики и у отцов-основателей, но в целом они основывали свою жизнь на неотъемлемых правах, которые исходили от Создателя. Они пропагандировали мораль, они пропагандировали Библию. Истина была сдерживающим фактором для людей. В Псалмах, в 35 главе 2 стихе говорится, «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Вы знаете, почему люди насилуют, убивают и совершают другие подобные вещи? Потому что у них нет страха Божьего, потому что они не знают истины, потому что они отвергли истину. Антидотом от этого является истина. Это говорит о том, что в сатане нет. Нет истины, и он отец всей лжи. Для человека, находящегося под контролем дьявола, для человека, в жизни которого входит сатана и разрушает ее, как сказано в Евангелии от Иоанна 10 главе 10 стихе, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Сатана стремится украсть, убить и разрушить нас по отдельности, как нацию и как народ. Но прежде чем он сможет это сделать, он должен увести нас от истины, потому что он действует через ложь. Ложь не имеет силы, когда известна истина. Вы знаете, сегодня утром я посмотрел одно видео, когда занимался спортом, и оно было о Второй мировой войне, об острове Сайпа, Сайпан, я думаю так это произносится, он расположен в Японии. И японцы сказали своим гражданам, что американцы ужасны, они изнасилуют всех женщин, надругаются над всеми. Они жестокие. Вся эта ложь была распространена. На том острове было около 30 тысяч мирных жителей. И я видел фотографии этих людей, прыгающих со скал. Примерно около 8 тысяч японцев закончили жизнь самоубийством. Люди бросали своих младенцев и убивали их. И в видео рассказывалось, как океан буквально покраснел от всей этой крови. Почему я рассказываю об этом? Один американский солдат рассказал, как он подошел к женщине, собиравшейся убить себя и ребенка. Она бросила ребенка со скалы и убила ребенка. Но прежде чем она успела прыгнуть, американец схватил ее. Он спас ее и отвел в безопасную зону. Когда она увидела других японцев, как с ними обращались, как о них заботились, одевали и кормили, она поняла, что им говорили ложь. Солдат рассказывал, как у него на глазах, в ней будто что-то переключилось. Она поняла, что только что убила своего ребенка из-за лжи, которую им говорили. И она просто потеряла самообладание, совершенно обезумела. Знаете ли вы, что она и многие другие никогда бы не совершили подобного, если бы им сказали правду, но им солгали? Сатана не может воспользоваться вами, пока вы не верите лжи. Он отец всей лжи. Итак, это битва за истину. Вот в чем на самом деле суть всего происходящего. Вы можете обратиться к любой социальной проблеме, вы можете обратиться к любой финансовой проблеме, вы можете обратиться к проблеме иммиграции. о чем бы вы не хотели поговорить. Все сводится лишь к тому, что есть истина, а что ложь. Сатана всегда будет лгать. Он отец всего этого. Каждый раз, когда вы слышите ложь, это происходит потому, что данный человек имел отношение с дьяволом. Сатана породил и взрастил эту ложь. Сатана – ее автор. Поэтому, когда вы слышите ложь, вы должны противостоять ей. И мне не доставляет никакого удовольствия говорить об этом. Но большая часть того, что сегодня называется новостями, не является новостями по сути. Это пропаганда, это откровенная ложь. Вам говорят всевозможную ложь, и большинство людей платят большие деньги за то, чтобы эта ложь проникала в их дом, на их мобильные устройства. И по несколько часов в день они просматривают всю эту ложь, которую им говорят. Это удивительно. Вы должны знать истину. Истина согласуется с Божьим Словом. Истина всегда согласуется с Божьим Словом. Святой Дух направлял людей, вдохновлял их. Божье дыхание было на них, когда они писали Его. И это истина. Божье Слово — это истина. Поэтому если вы основываете свою жизнь на Божьем Слове, на том, что в нем говорится, это убережет вас от лжи дьявола. И опять же, Сатана ничего не может сделать, не распространяя ложь. Точно так же, как он поступил с Адамом и Евом. «Сказал ли Бог, он должен был атаковать Божье Слово?» Сегодня сатана нападает на Божье Слово. И знаете, прямо сейчас миллионы людей смотрят эту передачу. Нас могут услышать 5 миллиардов человек на этой планете. Конечно, не все из них смотрят, но таков охват. Нас смотрят миллионы, определенно сотни миллионов людей. И из всего этого числа я говорю это с любовью, я никого не осуждаю, я пытаюсь бросить вам вызов. Но очень немногие из вас знают, что говорит Божье Слово. Если Божье Слово истина, то это означает, что совсем немногие из вас знают, что такое истина. Мы слушали ложь, и если повторять ложь достаточно часто и достаточно громко, люди начинают в нее верить. Я скажу вам, что это противоядие от всего, что сатана пытается сделать в этом мире и в вашей жизни. Вы должны погрузиться в Божье Слово и начать изучать его на нашу недельную передачу «Истина и Евангелия. Это уже вторая неделя моего учения из серии под названием «Что есть истина». На самом деле, это цитата Пилата из 18 главы от Иоанна, после того, как Иисус сказал, «И я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». И тогда Пилат спрашивает, что есть истина? То есть, кому известна истина? Истина заключается в том, что каждый из нас обладает крупицами интуитивного знания истины, основ истины. Мы должны развивать это. Но если вы не будете действовать в соответствии с тем, что вы знаете, вы вы это, и можете впасть в полное отступничество. И уже больше недели я учу многому о том, что есть истина. Говорю вам, это битва, которая протекает индивидуально в каждом из нас и в целом в обществе. Сатана — автор всей лжи. В прошлый раз я закончил этим отрывком. Хочу вернуться и кое-что подчерпнуть оттуда. От Иоанна, 8 глава, 44 стих.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 они бы не лгали так просто, если бы они понимали, что каждый раз, когда вы лжете, каждый раз, когда вы что-то искажаете, вы позволяете сатане течь через вас. Сатана — автор всей лжи. Это сильное, решительное заявление. Помните, что нужно обязательно определить, к кому обращался Иисус. Если вы вернетесь назад, к восьмой главе Иоанна, в 30 стихе говорится, «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Стих 31. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Все, что я прочитал, было сказано людям, которые уверовали в Господа». И далее Иисус говорит, «Ваш отец дьявол». Это требует небольшого объяснения, потому что это происходило до вступления в силу Нового Завета. Несмотря на то, что книга Иоанна находится в Новом Завете, Новый Завет не вступал в силу буквально до тех пор, пока Иисус не воскрес из мертвых и пока люди не родились свыше, став новым человеком внутри. До воскресения люди могли верить в Господа, но их природа не была изменена. Мы, как новозаветные верующие, относимся к совершенно другой категории. Когда мы уверовали в Господа, Бог буквально поместил себя внутри нас. Он забрал нашу греховную природу и поместил внутри нас божественную природу. Так что это не сравнение яблок с яблоками. Фраза Иисуса, обращенная к уверовавшим в Него людям, о том, что их Отец дьявол, не относится к нам, потому что теперь мы являемся частью Нового Завета и имеем новую природу. Но я верю, что можно сказать это и людям, которые действительно родились свыше. Если ваша природа изменилась, если вы искренне верите в Господа Иисуса Христа, у вас все еще могут быть мысли и установки, исходящие от дьявола. И в этом смысле ваши мысли, ваши эмоции могут быть от отца дьявола. Это не значит, что ваш отец — дьявол, вы рождены свыше, ваш отец — Бог, и у вас новая природа. Но ваши мысли, у вас по-прежнему есть эти ветхие мысли. Это можно сравнить с воскрешением Лазаря из мертвых. Он вышел из гробницы, обвязанный по рукам и ногам в погребальные одежды. Он был жив, но на нем все еще были все его погребальные одежды. И Иисус сказал, «Освободите и отпустите его». Итак, многие люди, которые верят в Господа, рождены свыше, но у них по-прежнему есть все эти ветхие атрибуты их прежней жизни. У них все еще есть ценности и установки старой жизни, и мы должны помочь им освободиться и отпустить это. Но как это сделать? Что ж, он сказал об этом здесь. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Именно истина освобождает людей от всех этих неправильных установок. Я скажу вам, что прямо сейчас эту программу смотрят люди, которые действительно имеют отношения с Богом. Вы возвали к Богу, и в своем сердце вы знаете, что между вами и Богом есть отношения. И все же вы приносите сильное огорчение себе и другим, потому что у вас все еще есть те установки от дьявола, с которыми вы были воспитаны, установки, которые не соответствуют Слову Божьему. Мне неприятно это говорить, мне не доставляет никакого удовольствия говорить подобное. Однако множество христиан не позволяют Библии встать на пути тому, во что они верят. Но это должно произойти. И если вы все поняли правильно, не все понимают, поэтому людям нужна милость и благодать, потому как только в соответствии с тем знанием, которое у вас есть, Бог возлагает на вас ответственность. Однако, если у вас есть верное знание, вы не можете утверждать, что у вас есть отношения с Богом, игнорируя при этом то, что Бог сказал в Своем Слове, то, что Он повелел вам делать, и заявляя, «Я не собираюсь этого делать. Меня это не волнует. Мне все равно, что говорит Слово Божье». Если у вас такое отношение, если вы мыслите в верном направлении, вы никак не сможете отвергать Божье Слово, утверждая при этом, что у вас есть отношения с Богом. Я знаю, что для многих из вас это звучит оскорбительно. И скажу вам, сегодня многие люди обмануты, они подобны людям из этого отрывка, они уверовали в Господа, и все же Иисус говорит, «Вы не мои ученики, пока не прибудете в Моем Слове, и истина сделает вас свободными». В конечном счете, когда они отвергли Его и заговорили с Ним, Иисус сказал, «Ваш отец – дьявол, вы все еще живете во лжи и обольщении дьявола». И среди зрителей этой программы есть люди, которые считают, что имеют отношения с Богом, и все же они отвергли Бога. Есть люди, утверждающие, что они христиане. И все же они продолжают принижать значимость Иисуса. Они говорят, Иисус был просто человеком. Иисус был хорошим человеком и отличным примером. Они могут возвести его на пьедестал, но они не скажут, что Иисус — Бог. В 10 главе книги Марка есть пример богатого молодого правителя, который пришел к Иисусу именно на таких условиях. Он подбежал и даже пал к ногам Иисуса, чем продемонстрировал некую любовь и даже почтение к Иисусу. Он сделал это на глазах у других людей. Он подбежал и пал к ногам Иисуса, говоря «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» и Иисус ответил ему «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог. Либо назови меня Богом, либо не называй меня благим». И молодой человек ответил, «Учитель, отбросив слово благий, он был готов поставить Иисуса на высокую позицию, но не был готов признать Иисуса Богом. И среди зрителей этой программы есть люди, которые думают, «Ну, я христианин, я верю в Иисуса, но вы верите в то, что Иисус был просто человеком». Вы не верите, что это было необходимо. Вы не верите, что человек должен стать христианином, чтобы иметь отношение с Богом. Вы думаете, что есть много путей к Богу, что можно прийти к Богу через Будду, через Хара Кришна, Харелам, через Аллаха, что все дороги, в одно и то же место. Осознаете вы это или нет, но говоря это, вы утверждаете, что все, что сказал Иисус, является ложью. Вы называете Иисуса лжецом, потому что Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если вы заявляете, можно прийти к Богу через Харе Кришна, Хари Лам, Булду, Мусульман, Мухаммеда и так далее, вы называете Иисуса лжецом. Потому что Он сказал: Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. В четвертой главе Деяний апостолов говорится: нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вы должны быть спасены через Иисуса. Если вы отвергаете это, вы отвергаете Иисуса. Он — единственный путь к Отцу. Вы не можете утверждать, что у вас есть отношения с Богом, не имея отношений с Иисусом. Иисус есть Бог, явленный во плоти. 1 Тимофею 3,16. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Единственный случай, когда это произошло, был именно через Иисуса. Иисус пришел и умер за наши грехи. Есть люди, утверждающие, что на самом деле ада нет, все попадут к Богу. Бог не собирается обрекать людей на вечное наказание. И поэтому вам не нужно становиться христианином. Вам не нужно принимать Иисуса своим Господом. У каждого будут отношения с Богом. Вы называете Иисуса лжецом. Потому что Он сказал, что была необходимость в том, чтобы Он пришел и понес на Себе грехи мира. Он был агнцем, который расплатился за грехи мира. Вы говорите, что смерть Иисуса была совершенно излишней. Что люди могут иметь отношения с Богом вне этого. Это не истина. Я говорю вам, Библия... Это истина. И вы не можете иметь отношения с Богом вне библейских истин. Теперь, есть вещи, которые... Знаете, я мог бы сравнить с мишенью. Представьте, что у вас есть сердцевина. Круг шире, затем еще шире и еще шире. И чем дальше вы удаляетесь от сердцевины, тем больше требуется интерпретации. Как, например, о втором пришествии Господа. Будет ли восхищение иметь место до скорби или после скорби? или во время скорби, или, как я люблю говорить, я сторонник про восхищение. я верю, что оно просто произойдет. Есть некоторые люди, которые будто попадают в яблочко. Истина в том, что вы можете родиться свыше, не имея полностью разработанного эскатологического учения. В этом вопросе есть место для разногласий, потому как некоторые вещи не до конца ясны, но в Слове Божьем есть вещи кристально ясные. Например, Иисус — единственный путь к Отцу. Иисус должен был умереть и заплатить за наши грехи. Это не подлежит обсуждению. Это вещи, в отношении которых вы не можете пойти на компромисс. Это сердцевина мишени, в которую вы должны попасть. В этом мы должны иметь согласие. И когда ко мне приходит кто-то, я не буду называть имен, но есть некоторые деноминации, которые учат, что Иисус — это никто иной, как ангел во плоти. И они верят, что Иисус и дьявол были братьями. Я мог бы углубиться во всю их теологию и тому подобное, но это сердцевина мишени. Вы должны верить, что Иисус – Бог, проявленный во плоти, и что Он умер за ваши грехи и мои грехи. И пока вы не примете прощение, которое приходит непосредственно через веру в Иисуса, у вас не может быть отношений с Богом. Вы должны почитать Иисуса точно так же, как вы почитаете Небесного Отца. Посмотрите на следующие утверждения. В Иоанна 5,23 Иисус говорит, Вы должны почитать меня так же, как вы почитаете Отца. Если вы не почитаете его, вы не почитаете Отца. И все же есть некоторые люди, например, свидетели Иеговы, которые скажут «О да, Небесный Отец Иегова». Они поклоняются Ему, но Иисусу не поклоняются, считая Его меньшим, для них Он не Бог. Прямо здесь написано, что вы должны почитать Его так же, как вы почитаете Отца. Это ложь. Вам нужно знать истину о том, что говорит Слово Божье. Когда кто-то начинает дискредитировать Иисуса и то, что Он сделал, Истина освободит вас. Но только в том случае, если вы знаете эту истину. Вы не сможете противостать заблуждению, если не знаете истины. Если истина так или иначе подвергается атаке, и вы отворачиваетесь от нее. Я говорю вам, это основа основ. Вы должны знать истину. И Слово Божье — это истина. Вам нужно знать Слово Божье.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 но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Знаете, иногда люди берут места Писания, подобно Римлянам 8.1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу. И утверждают, что все осуждение ушло. Бог никого не осуждает, все прощены. Бог милостив ко всем, и они попадают в крайности. Но вот Иисус говорит следующее. «Если вы верите в Меня, вы не осуждены, но если вы не верите, вы уже осуждены». Объедините этот стих с последним стихом третьей главы, в котором говорится, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Утверждение о том, что грех был полностью устранен, верно лишь для христианина, для человека, который принял это, потому что Иисус понес наше наказание. Бог справедлив. Бог должен был наказать грех, и Он действительно наказал грех во плоти Его Сына. Но только те, кто получают прощение через Иисуса, освобождаются от греха и осуждения. Если вы не верите в Иисуса, гнев Божий пребывает на вас. Или, как сказал здесь Иисус, «неверующий уже осужден». И он говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Знаете ли вы, что свет всегда поставлен для истины? Тьма положена для дьявола и для лжи. Вы могли бы сказать это так. Суджа же состоит в том, что свет или истина пришла в мир. Но люди более возлюбили ложь, возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Я считаю корректным сказать, что все, кто творит зло, ненавидят истину, и не идет к истине, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. И поступающий по правде идет к свету дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Люди со злым сердцем и которые служат дьяволу, ненавидят истину, ненавидят свет, ненавидят Слово Божье и идут против него. Вот почему было предпринято решение изъять Слово Божье из наших школ, изъять его из нашего общества. У нас даже был один сенатор в Конгрессе Соединенных Штатов в Сенате, кто-то выступал, я забыл некоторые детали, но они цитировали Священные Писания. Этот человек встал и заявил, Библии нет места в этом правительственном органе. Вы не... Вы знаете, мы не внимаем Библии, это неверно, это совершенно неверно. Библия есть столб и основание истины. Я скажу вам, что вы должны посвятить себя Божьему Слову. Мы должны стоять на истине Божьего Слова. Братья и сестры, уверяю вас, вы не сможете сделать этого, если не знаете, что написано в слове. Это причина, по которой у меня есть небольшой план чтения Библии, который я предлагаю людям и который используется в нашем библейском колледже нашими студентами, чтобы они прочитывали Библию в первый год своей библейской школы. Этот план есть на нашем веб-сайте. Вы можете зайти и скачать его бесплатно, или вы можете попросить бесплатную копию этого плана чтения Библии. Вы также можете зарегистрироваться и подтвердить обещание прочитать Библию в течение одного года. У нас есть страница на сайте, где уже зарегистрировалось более 20 тысяч человек. Вам необходимо наполнять себя Божьим Словом. Вам нужно открыть себя для Божьего Слова, позволить истине наполнить вас. Вы не добьетесь этого без истины Божьего Слова. И это, это описано прямо здесь. Все, кто творит зло, ненавидят истину. Они не идут к истине. Они борются против истины, потому что не хотят, чтобы их злые дела обличились. Сегодня вы услышите, как любого, кто верит, что гомосексуальность — это грех, что прелюбодеяние — это грех, что ложь и воровство — это грех, назовут гомофобом. Они назовут вас фанатиком, расистом, и скажут, что вам нужно быть толерантным. Люди, которые говорят подобное, Совершенно нетолерантны к тем, кто не согласен с ними. Они выступают против всего, что противоречит их воззрениям. Они ненавидят истину, они ненавидят свет, и они нетолерантны. Приятель, я не понимаю, как ты вообще говоришь такое? Хвала Господу. Они нетолерантны к тем, кто с ними не согласен. Они проповедуют толерантность, но сами не Уверяю вас, вы должны погрузиться в Слово Божье, и вы должны стоять за истину. И люди, которые так упорно борются против этого, делают это именно потому, что знают в своем сердце, что их дела неправедны. Они борются против этого. Они не хотят, чтобы их поступки подвергались порицанию. И мы должны встать и в любви, в послании к Ефесянам, 4 главе 15 стихе, сказано, что вы должны говорить истину в любви, и именно так вы возрастаете в нем. Есть люди, использующие Библию как дубинку. С ее помощью они причиняют людям боль. Я знаю об этом, но есть также люди, которые говорят истину в любви, и только истина может освободить людей. Вам знакомы люди, которые скажут, я молюсь за своих соседей, но не могу с ними поговорить, потому что они попросту расстраиваются. Они чувствуют, что я осуждаю их, и эти люди не будут говорить истину. Они заберутся в свой молитвенный чулан, будут поститься и молиться, желая, чтобы люди родились свыше. Однако в Писании не сказано, что Люди рождаются свыше, если вы молитесь за них. Написано, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». В Первом Послании Петра, 1 главе, 23 стихе, говорится, «Как возрожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». И слово «семя» — это греческое слово «спора», от которого мы взяли слово «споры», то, чем опыляются цветы но это производное от слова «сперма», откуда мы получили слово «сперма». Точно так же, как вы и я являемся результатом посеянного семени, люди рождаются свыше от нетленного семени Слова Божьего. Вы не просто молитесь, чтобы люди попали в царство. Вы должны посеять семя, истину. Слово Божье — это истина. И вы должны делиться истиной с людьми. Сатана же поставил людей в положение, в котором они не будут отстаивать истину, они боятся, что могут кого-нибудь обидеть. Что ж, Иисус обижал людей. Вы обидите людей, если будете говорить истину. И они осудят вас за это, но лишь потому, что они не хотят, чтобы их поступки подвергались порицанию. Но истина – это единственное, что может освободить людей. Истина – это семя, которое вы должны посеять, чтобы люди родились свыше. Они рождаются свыше от нетленного семени слова Божьего. Я ободряю вас, братья и сестры, некоторые из нас имеют истину Божьего Слова, и все же нас запугали, заставив умалчивать истину. Вы должны говорить истину. Говорите ее с любовью, старайтесь изо всех сил, давая людям понять, что вы их любите, но говорите истину. Именно истина сделает людей свободными. Наше общество против истины. Несмотря на то, что эта нация была основана на христианских принципах, сейчас она не действует в соответствии с христианскими принципами. В этом смысле это постхристианская нация. Я верю, что наши лучшие дни еще впереди. Бог говорил мне, что мы находимся в третьем великом пробуждении. Я верю, что люди просыпаются, и что мы собираемся вернуть эту нацию. Поэтому я не утверждаю, что она обречена. Но я говорю, что сейчас она функционирует таким образом, чтобы не содействовать продвижению истины. Они говорят ложь о самых разных вещах. Эта пандемия дала нечестивцам возможность навязать нам то, что не имеет под собой никаких оснований. Это просто чистая паника. Это пандемия страха. Вот что это такое. И я гарантирую вам, что пропагандируется ложь. Поэтому вы должны принять истину Божьего Слова и противостать ей. ...на нашу недельную передачу «Истина Евангелия». Сегодня среда, и мы на середине второй недели серии на тему «Что есть истина?». Это совершенно новая серия. Совершенно новое учение. Обязательно приобретите ее. Она основана на 18 главе, 38 стихе от Иоанна когда Пилат говорил с Иисусом, он сказал Пилату, И я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». И тогда Пилат спрашивает, «Что есть истина? Ты не можешь знать истину». Мы уже говорили о том, что это было полное лицемерие со стороны Пилата. Он знал, что Иисус был невиновен. Он знал, что его жене приснился сон о том, чтобы он не причинял Иисусу вреда. Он не действовал в соответствии с истиной, которую знал. Взгляните на это.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 Прежде я подчеркивал, что если вы не будете действовать в соответствии с истиной, которую знаете, Бог не даст вам большей истины. Есть интуитивная, основополагающая истина, которая была открыта каждому человеку. Есть интуитивное знание добра и зла, которое мы называем совестью. Я говорил об этом в контексте первой главы Римлянам 18-20 стихов. И если вы не будете оперировать этими истинами, если вы начнете отрицать истину, которую знаете, Тогда Бог пошлет вам сильное заблуждение, так что вы будете верить лжи. Я процитировал стихи из второго послания к Фессалоникийцам 2 главы, где говорится, что из-за того, что люди не приняли любви к истине, сатана, Антихрист, имеет доступ к ним. Они получат сильное заблуждение, так что они будут верить лжи. У нас это имеет масштабы эпидемии. Хотите поговорить об эпидемии? Любовь к истине, или позвольте мне перефразировать это так, ненависть к истине, неприятие истины сегодня достигла масштабов эпидемии. В этом причина того, что мы имеем проблемы, которые имеем. Божье Слово – это истина, это основополагающая истина, и мы должны действовать в соответствии с ней. Я уже учил об этом из нескольких мест Писания. В прошлом выпуске программы я приводил первое послание Петра первую главу 23 стих, где говорится, как возрожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего во век. Слово Божье названо семенем. Итак, позвольте мне вспомнить притчу, в которой Иисус учил о Божьем Царстве, 4 глава от Марка, 26 стих. И сказал: Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, знаете, если бы вы взяли все Евангелия и собрали их вместе, я сделал это в своей работе «Комментарии жизни». У меня получилась гармония Евангелий. Мне потребовалось около полутора лет, чтобы собрать все воедино. Была проделана большая работа. На самом деле, Иисус за один день научил около тринадцати притчам, и подавляющее большинство из них касалось того, что Божье Слово подобно семени. И действительно важно то, что Бог выбрал семя, чтобы проиллюстрировать, как работать. Слово. Потому что семя, знаете, посадка семян, затем сбор урожая, это Богом установленный закон. Вы не можете его нарушить, как если бы вы использовали систему, созданную человеком, например, школу. Знаете, у нас есть библейский колледж, в котором нужно учиться и сдавать различные тесты, но фактически можно просто зазубрить информацию к тесту. Вы можете не выполнять домашние задания, не слушать на лекции, и все же в ночь перед тестом вы можете пойти, зазубрить информацию, поместив ее в свою кратковременную память, сдать тест на следующий день, но вы не не научитесь. Через 5, 10 или более лет вы ничего из этого не вспомните, потому что информация задержалась лишь в вашей кратковременной памяти. Однако то же самое не сработает с урожаем. Вы не сможете в ночь перед сбором урожая выйти и посадить семя. Это так не работает. Очень важно, что Бог использовал семя, потому что это созданная Богом система, которую вы не можете сломать. Вы не можете сжать ее. Вы не можете схитрить. Вы должны следовать Ей. Итак, все эти притчи о том, что Царство Божье зависит от Слова Божьего так же, как этот естественный мир зависит от семян. Это действительно важно. Знаете ли вы, что каждое дерево, каждое животное, вы и я, все произошли от семени? Не будь семени, не было бы и жизни, будь то человеческое, растительное или плодовое семя. Все творение, все, что сотворил Бог, было сотворено из семени. Все творение множится семенем. Бог использует семена, чтобы проиллюстрировать, как работает Царство Божье. Итак, вернемся снова к Марка, 4 главе, 26 стиху. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Это действительно важно. Знаете, вам не обязательно понимать все полностью. Друзья, я не все понимаю в Слове Божьем, однако я понимаю гораздо больше, чем раньше. Помню, как много лет назад я взял большой блокнот и записывал в него священные писания, конкретные ссылки, и я не выписывал места писания целиком, так как заполнил бы два или три блокнота спереди и сзади с сотнями мест писания. Боже, что это значит? Я не понимаю. И знаете, я прошел большой путь. Теперь держу пари. Я мог бы свести этот список всего к нескольким отрывкам из Священного Писания. Это уже не те сотни заметок, как было раньше. Я многому научился. Но я все еще не все понимаю в Слове Божьем. Даже апостол Петр писал подобное в своем втором послании о Павле, говоря, возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные. К собственной своей погибели превращают, как и многие писания. Петр назвал послания Павла священным писанием, но признал, что некоторые из них трудно понять, потому что Петр был воспитан по закону. Павел всецело проповедовал о благодати Божьей. Законическому уму трудно постичь Божью благодать. Петр сказал, что есть некоторые вещи, которые трудно понять. Однако все равно назвал то, что написал Павел, Писанием. Он принял это. Он знал, что это истина. Я принимаю Слово Божье. Я не все в нем понимаю, но говорю вам, я многому научился и узнал достаточно. Знаете, это как если бы у вас были пазлы. Те, что состоят из тысячи фрагментов, и все, что у вас есть, это 4 или 5 подходящих фрагментов, которые вы можете собрать вместе. Я бы сказал, что, вероятно, вы не соберете картину. Однако у меня из тысячи фрагментов пазлов уже есть около 900 единиц. Я вижу, как все это выглядит вместе. Возможно, я еще не собрал все фрагменты, но я знаю, что нахожусь на правильном пути. Я еще не там, но уже выехал. Со Словом Божьим я все еще учусь, но я узнал достаточно, чтобы утверждать, что это истина. И вот о чем говорится в притче. Человек не понимает, как это работает. Он просто сажает семя в землю. У него есть вера, что если он оставит это семя в земле, обеспечит правильную влажность и температуру, это семя прорастет. И вы знаете, нельзя каждый день выкапывать это семя, чтобы посмотреть, растет ли оно. Вы должны положить его в землю и оставить там. Если вы посадите семя и будете выкапывать его каждый день, чтобы увидеть прогресс, а затем пересаживать вы убьете семя, вы не можете взять Божье Слово, попробовать его в течение одного дня, а если оно не сработает, отвергнуть его, и затем вернуться, попробовать снова. Нет, вы должны оставить его там, вы должны позволить Слову Божьему расти внутри вас. Но действительно важно, что вам не обязательно понимать все. Это действительно важно. Когда я только начинал, я знал не так уж много. Я не мог похвастаться статусом самого умудренного человека в зале. По этой причине. С моей стороны было некоторое беспокойство по поводу того, сработает оно или нет. И когда я прочитал эту притчу, меня воодушевило то, что вам и не нужно понимать всего, если вы просто добавите веру к тому, что вы знаете, к тому, что Бог показал вам. Вспомним стих, который я уже несколько раз цитировал. Евреям 4 глава, 2 стих. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Вы должны верить Слову Божьему. Вы должны посадить семя, оставить его в пользу и верить, что это сработает. И если вы добавите немного веры к Слову, вам не обязательно понимать его полностью. Здесь говорится о том, что вы верите, спите ночью и встаете днем. Подразумевается, что этому нужно дать некоторое время. Большое число людей упускает это. Они думают, хорошо, Боже, если ты Бог, я прочитаю главу. И если моя жизнь кардинально изменится, тогда я соглашусь с тем, что Библия — это Божье Слово. Однако вам нужно принять Слово, дать Ему время вырасти и укорениться внутри вас. Многие люди просто не станут этого делать. Это будет мешать смотреть телевизор, ваш сериал или чем бы вы ни были заняты. Вам просто нужно дойти до такого момента, когда вы поместите Слово Божье в свое сердце, оставите его там и позволите Слову Божьему действовать. И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. В 28 стихе говорится, «Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Боже, это действительно мощно. Знаете, эта фраза, «Ибо земля сама собою производит». Здесь используется греческое слово «атоматос». Именно из него мы получили слово «автоматически». Речь идет о том, что земля автоматически приносит плоды. Знаете ли вы, что когда вы сажаете семя в землю, вы пользуетесь тем же методом, которым Бог сотворил все. Почва начнет принимать это семя, разрушать его и высвобождать жизнь, которая в этом семени. Так это и происходит. Знаете, вы можете посадить заборный столб в землю, и земля начнет запускать процессы разложения этого столба. Не имеет значения, что вы поместите в землю. Земля просто автоматически начинает пытаться вдохнуть жизнь в то, что в нее положено. Когда вы кладете семя в землю, она автоматически начнет разрушать это семя. Оно прорастет и начнет высвобождать жизнь, которая в нем. Это происходит автоматически. И это верно не только в отношении доброго семени Слова Божьего. Это верно для всех видов семян. Вы знали, что если вы смотрите на прелюбодеяние, смотрите на ложь, воровство, убийство и ненависть, если это то, что вы видите в фильмах, читаете в книгах, если это то, о чем вы медитируете, вашей почве не важно, что вы в нее кладете, она автоматически начинает оживлять это. И если вы положите в свое сердце что-то отвратительное, оно автоматически начнет прорастать. Знаете, когда я стою в вере во что-то, люди критикуют меня, и я понял, что их слова – это оружие.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 Итак, в этом стихе говорится, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде…» Знаете ли вы, что слова – это оружие, и никакие слова, сказанные против вас, не принесут пользы. Вы осудите их. Они не принесут пользы. Они не будут работать против вас, если вы осудите их. Но если вы не осуждаете их, вы позволяете этим семенам, этим негативным мыслям, этим негативным словам проникать в вас. И если вы не осуждаете их, они начнут прорастать и производить смерть в вашу жизнь. Притчи 18.21 Смерть и жизнь во власти языка. Не одна лишь смерть, не одна лишь жизнь. Смерть и жизнь во власти языка, каждого языка, не только вашего языка, но и слов, которые вы слышите. Они создают либо жизнь, либо смерть. Поэтому, если я во что-то верю, и кто-то подходит и говорит мне что-то противоречащее тому, во что я верю, говорит не верю, говорить смерть, знаете ли вы, что в этот момент я скажу «нет во имя Иисуса», и я буду противостоять этим словам, потому что если я этого не сделаю, эти слова проникнут в мою почву, в мое сердце, и автоматически породят неверие, страх, сомнения, которые в этих словах. Это важно, вы должны осудить эти слова. Итак, опять же, Исаия 54,17 Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Вы должны осудить их. Знаете, это было вчера или позавчера, я был на прогулке, и кто-то сказал мне, позаботьте о себе. И я ответил, да не о чем, потому что в Филиппийцам 4 главе сказано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вы знаете, я сказал это как бы в шутку, потому что понимаю, что в их словах не было злого умысла. Но позвольте мне заметить, я хочу позволить Божьему Слову доминировать во мне. И когда слово говорит, не заботьтесь ни о чем, а человек говорит, Заботиться, я скажу, ни о чем. Я выкорчаю это слово. Когда я стою и верю в исцеление, а люди говорят мне, «Парень, ты в довольно плохой форме, тебе нужно обратиться за помощью». И я все же верю в исцеление. Я не позволю этим словам укорениться во мне. Я противостану им и скажу, «Во имя Иисуса, я исцелен». Я не отрицаю, что физические вещи имеют место быть. Но именно в этом некоторые верующие люди остаются с синяком под глазом. Вот у человека на шее большой зоб. И кто-то скажет, «Приятель, этот зоб выглядит ужасно». Ужасно. И тот ответит, какой зоб? Я не вижу зоба. Вера не утверждает, что то, что существует, не существует. Вера говорит о том, что не проявлено, как если бы это было проявлено. Между этими вещами есть разница. Я не отрицаю, что в естественной сфере есть проблемы. Но я отрицаю, что все ограничивается естественной сферой. И я опровергаю это, говоря нечто большее. Причина, по которой я избегаю подобных вещей, заключается в том, что Земля сама собой проявлена производят плод. Ваша земля, ваша почва, это ваше сердце. И слова пускают корни. И если вы позволяете им, если вы боитесь, что обидите кого-то, вам говорят что-то негативное, и вы не противостоите этому прямо, вы ждете, пока не вернетесь домой, то есть 8 часов спустя, то эти слова уже начнут производить плоды, и вы должны будете срывать их. Очень легко в момент, когда кто-то бросает в вас негативное слово, негативное семя, противостоять ему сразу же осудив его и остановив до того, как оно начало свою работу. Вам следует признать, что ваше сердце создано для того, чтобы принимать все, что в него положено, и ваше сердце автоматически воплощает эти вещи в жизнь. Если люди говорят вам, что, знаете, у вас проблема на уровне генетики, все в вашей семье умирали к 50 годам, так что и вы умрете к тому времени, когда вам исполнится 50, и кто-то произносит эти слова над вами, и если вы не обличите их, и если вы не выступите против них, эти слова начнут зарождать плод и начнут приносить ожидание смерти. И сатана будет использовать эти вещи, чтобы скорее лишить вас жизни. Люди будут говорить вам что-то вроде того, что вы никогда ничего не добьетесь. Это негативные слова, и ваше сердце просто начнет воплощать их в жизнь. Я буквально знал людей, обладавших талантами, интеллектом и набором навыков, необходимых для значительного процветания, и у них была низкая самооценка. Кто-то причинил им боль, и это похоже на то, что они установили потолок над вещами, и теперь не могут подняться выше него, даже имея необходимые таланты и способности они не могут подняться выше, потому что это становится самоисполняющимся пророчеством. Вы позволили этим словам укорениться, и они ограничивают то, что Бог может сделать в вашей жизни. Так что земля, ваше сердце, сама собою производит плод. Это происходит автоматически. И взгляните вот на что. Я научился этому за последние год или два. В 28 стихе говорится, «Земля сама собою производит плод». Я видел, как люди брали желудь и говорили, «Приятель, этот маленький крошечный желудь, содержит в себе могучий дуб». Или они возьмут семечко яблока и скажут, «Любой может сосчитать количество семян в яблоке, но никто не может сосчитать количество яблок в семени». И я понимаю, к чему они клонят. Но сопоставьте это с первой главой книги «Бытия», где сказано, что не из семени на самом деле производится дуб или яблоня. Что делает семя? Семя активирует почву. Сказано, земля сама собою производит плод. Вернитесь в начало и сопоставьте с первой главой книги Бытия. Господь сказал, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, да произрастит земля животных, живое существо. Затем Он сотворил из земли наши тела. Мысль, которую я пытаюсь донести, заключается в том, что все, что находится на земле, когда-то было в земле. Некоторые никогда не задумывались об этом. Знаете ли вы, что этот стол, наверное, мраморный, или, если только это не искусственный мрамор, но даже если это так, материал, из которого его сделали, получен из земли. Если это мрамор, то он получен из земли. Знаете ли вы, что нашу телевизионную камеру со всеми ее соединениями, пайкой, проводами и всем прочим, все, линза была сделана из стекла, полученного из песка. Все, что находится на земле, когда-то было в земле. Грязь — это невероятное чудо. Я имею в виду, в земле были слоны, жирафы, тигры, львы. Они все были там, и Божье Слово стало семенем. Он сказал, пусть земля родит. Теперь наше сердце — это земля. И когда мы берем Божье Слово, это семя, истину, когда мы вкладываем его в свое сердце, в нашем сердце уже есть все, что вам когда-либо понадобится. Когда вы родились свыше, вы стали совершенно новым творением, и в своем духе вы совершенны. Вы совершенны в Нем. Об этом сказано в Послании к Колоссянам, 2 главе 10 стихе. Послание к Ефесянам, глава 1, с 18 стиха и до конца главы. Вы имеете ту же силу, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Не где-то там, чтобы вы могли молиться об этом, делая все правильно. Это уже внутри вас, в вашем рожденном свыше сердце есть все. У вас есть сила воскресения, у вас есть процветание, у вас есть жизнь, у вас есть ум Христов. Все, что вам когда-либо понадобится, находится в этой почве, в вашем сердце. Но вам нужно семя. Семя — это катализатор, и оно приносит чудесную силу, которая находится в грязи. Оно выводит ее наружу. И когда вы сажаете желудь, этот желудь не произведет дуба этот желудь стимулирует почву это катализатор который заставляет все эти минералы находящиеся в земле образовывать дуб если вы не верите в это положите свой желудь в бесплодную землю в истощенную землю в землю в которой нет никаких питательных веществ я гарантирую вам дерево не вырастет в желуде есть потенциал Потенциал заключается в том чтобы активировать почву и если у вас истощенная почва это не даст нужных результатов это не приведет к нужному результату. Земля приносит плоды. В вашем духе у вас уже есть все, что вам когда-либо понадобится. Вы идентичны Иисусу в своем духе. В Первом Послании к Коринфянам 6 главе 17 стихе говорится, «Осоединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Греческое слово «heis» -E означает единственное число, исключающее другое. Вы не похожи. Нет, вы идентичны. Вы одно целое. Ваш Дух идентичен Иисусу. 1 Иоанна, глава 4, стих 17. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Потому что речь идет об Иисусе. Он совершенен. Он не ребенок. Он не растет. Он совершенен. Потому что поступаем в мире всем, как Он. Не только в грядущем, но и в этом мире. В вашем Духе уже есть все, что вам нужно. Но необходимо семя, необходимо Слово, истина. Истина, вошедшая в ваше сердце, высвободит потенциал. Божье Слово — это истина. Добро пожаловать на нашу недельную передачу «Истина Евангелия». На сегодняшний день мы практически завершили вторую неделю серии под названием «Что есть истина?». «Говорю вам, это действительно сильно». Название взято из 18 главы Евангелия от Иоанна, 38 стиха. В 37 стихе Иисус сказал, что Он пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, и что всякий, кто от истины, приходит к Нему. И Пилат ответил, что есть истина. Многие сегодня задаются тем же вопросом. Они считают, что вы не можете знать абсолютной истины. Они считают, что все изменчиво, что все зависит от ситуации. Вы можете слышать, как люди заявляют, но это Твоя правда, а не моя, и это абсолютно нелепо. Истина есть истина, истина есть факт, а факт не меняется. Мне все равно, кем вы себя ощущаете. Мне все равно, что вы чувствуете себя сегодня женщиной. И если вы родились мужчиной, вы по-прежнему мужчина. Таков факт. И все же некоторые люди даже меняют что-то в отношении своего пола. Они утверждают, что Бог совершил ошибку. Все это восходит к тому, что, знаете, Бог создал Адама и Еву, а не Адама и Гену. Поэтому, когда человек оборачивается и говорит «О нет, я женщина, запертая в мужском теле» или что-то в этом роде, тем самым вы идете против Бога, вы выступаете против истины. Если вы опустите декорации, все сведется к одному. Итак, я уже озвучил многое по этому вопросу. Если вы пропустили что-то из этого, я призываю вас ознакомиться с учением, которое уже в продаже, под названием «Что есть истина?». Есть также учение «Библейское мировоззрение», а также мы предлагаем компенсацию конференцию из Орландо. Я очень рекомендую вам обрести это. Вам нужно утвердиться в этих вещах. Один из моментов, на которые я обратил внимание, это Иоанна 8 глава 44 стих, где Иисус сказал, что сатана лжец и отец всякой лжи. В дьяволе нет истины. Он может действовать только во лжи. Он похож на плесень. Плесень может расти только в темноте. Если вы выведете ее на свет, она погибнет. Если вы разоблачите сатану и его ложь, применив истину, то истина каждый раз будет побеждать. Но проблема в том, что люди не говорят истину, даже христиане. Послушайте, мы можем не ожидать, что неверующие будут говорить истину, но христиане должны говорить истину. И все же они запуганы до молчаливого подчинения. Они боятся, что могут кого-то обидеть. Опять же, вы можете вернуться к тем самым стихам, которые мы уже обсудили. Иоанна глава 8 стих 44, где Иисус сказал, ваш отец дьявол. Думаете, это никого не обидело? На самом деле, ученики пришли к Иисусу и сказали, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово Сие, соблазнились. И Иисус ответил, оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Иисус не старался изо всех сил оскорбить людей. Целью Его слов не было оскорбить людей, но Он говорил истину. И если истина оскорбляла людей, что ж, так тому и быть. Я знаю, что некоторые вещи, сказанные мной, не соответствуют нашему политкорректному миру. И некоторые из вас буквально съеживаются от того, что я говорю. Но это потому, что вы купились на ложь. Вы поверили лжи дьявола. Я скажу вам, что мы должны говорить истину. Именно истина сделает людей свободными. И Иоанна 8:32. Лишь истина, которую вы знаете, сделает вас свободными. Я упоминал притчу из Марка 5 главы 28 стиха, ибо земля сама собою производит. Греческое слово сама собою в оригинале это атоматос. Оно означает автоматически. Обратите внимание на эту фразу. Здесь сказано производит сама собою. Здесь земля характеризуется женским началом. А Слово Божье названо семенем. В 1 Петра 1.23 говорится, как возрожденные от нетленного семени, но от нетленного от Слова Божьего, живого и пребывающего во век. Слово Божье названо семенем, а земля или наше сердце это она, это женское начало. Итак, здесь есть мужское начало, семя, и земля, женское начало. Соединив их вместе, вы получите чудесные результаты. Я думаю, что это действительно важно. В прошлый раз я сделал важное замечание, говоря о том, что земля сама собою приносит плод. Итак, семя на самом деле активирует то, что находится в земле, и земля сама собою приносит плод. Однако земля бессильна без семени. Слово Божье, истина — это семя. Когда вы принимаете истину Слова Божьего и вкладываете ее в свое сердце, вы становитесь свидетелями чуда. Знаете, археологи нашли в гробнице фараона семена, которые пробыли там в течение четырех тысяч лет. Ученые нашли эти семена. Они были помещены в сосуд, а не в землю и просто лежали там. Так вот, ученые взяли эти семена после того, как они пролежали в состоянии покоя четыре лет, посадили их в землю, и эти семена проросли и дали побеги пшеницы. В семени все еще была та чудесная сила, но ему также потребовалось участие второго компонента — земли. На самом деле именно земля производит плоды. Семя просто активирует то, что находится в земле. В вашем рожденном свыше духе заключена вся сила Божья. но Слово Божье — это катализатор, семя, которое открывает то, что находится в вашем сердце. Вы должны принять истину Божьего Слова и посеять ее в своем сердце. Обратите внимание, далее в 28 стихе говорится, «Земля производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Это действительно важно. Здесь показывается, что имеет место рост, и это процесс. Вы не можете мгновенно разогнаться с нуля до 160 км в час. Если вы это сделаете, это катастрофа. Я имею в виду, что это не ускорение, это крушение. Это убьет вас, если вы перейдете от скорости 0 к 150 км в час за одну секунду. Но на самом деле, вы трогаетесь с места плавно и ускоряетесь. Сначала появляется травинка, затем колос, а затем полное зерно в колосе. То же самое происходит и в духовной сфере. Люди не переходят от состояния неприношения, никаких плодов, отсутствие истины Божьего Слова, посеянное в сердце, вы не переходите от этого к мгновенной стократной отдаче. Знаете, я был христианином 64 года. Но я служил Богу и искал Бога всем своим сердцем в течение 54 лет. Я брал это семя и сажал его в своем сердце. И благодаря этому, теперь я вижу процветание. Я вижу исцеление. Я вижу радость. Я вижу мир. Я вижу много вещей, которые приносят плоды в моей жизни. И переживаю некоторые великие вещи. Я не пережил еще всего, что мог бы, но я получаю много чудесных результатов. Некоторые люди посмотрят на меня и скажут, «Ну, это Бог, это не ты, и это правда». А потом они скажут, "Но ну, если Бог сделал это для тебя, Он сделает это и для меня». И они просто ожидают увидеть те же результаты, которые я получил после 54 лет поиска Бога всем сердцем. Они ожидают увидеть их за 54 минуты. И разочаровываются, говоря, что слово не работает. Нет, оно работает. Но сначала появляется зелень, затем колос, а затем полное зерно в колосе. Знаете, я уже рассказывал об этом раньше. В мою библейскую школу однажды пришел человек по имени Джерри, которую большую часть своей жизни провел в психиатрических лечебницах. Он был хорошим парнем 40 с чем-то лет. Он мне нравился, но у него не было социальных навыков. Он вырос в четырех стенах и был как бы запись. Я взял его под патронаж и хотел видеть его успехи, поэтому я приглашал его в свой кабинет. После лекции мы начали изучать с ним книгу Притчи. В первой главе притч говорится о том, что причина, по которой были написаны притчи, заключалась в том, чтобы каждый мог познать мудрость, чтобы простым дать смышленность. Поэтому я начал учить его тому, что говорить слово. Как бы то ни было, он вдохновился, поехал и нашел одно задание в Маниту Спрингс, штат Колорадо. Теперь оно называется называется Дом на Утесе. Это отель, построенный в 1800 году. Каменное здание, в котором было, наверное, около ста комнат. Затем случился пожар, и здание осталось заброшенным. Джерри разузнал, сколько за него просят, сколько будет стоить ремонт и полная реставрация. Он хотел использовать это здание в качестве студенческого жилья. Он прикинул, сколько может взимать с каждого студента, сколько там комнат, какими будут выплаты, какой будет будет доход, и собрал все это воедино. Он проделал действительно большую работу. В итоге он пришел и представил это мне со словами «Я верю, что это то, что Бог велит мне делать». Что вы об этом думаете? Я посмотрел на это и похвалил его за усилия. Я похвалил его за мечту, но сказал «Я могу гарантировать, что это не Божья воля для твоей жизни». Он был действительно разочарован. Будто я лопнул его мыльный пузырь. Это сильно огорчило его. Но он посмотрел And на меня и сказал, «Почему вы так говорите?» Я привел стих о том, что сначала появляется зелень, затем колос, а затем полное зерно в колосе. Затем я сказал ему, Джерри, я люблю тебя, но ты вырос в психиатрической лечебнице. Ты за всю свою жизнь ни разу не работал. Правительство и семья платили за тебя, платили за твою еду, одежду, платили за все. Ты никогда не работал. Ты никогда в жизни не заработал и доллара. И все же ты говоришь о проекте в несколько миллионов долларов в 5 миллионов долларов, когда тебе еще предстоит заработать свой первый доллар. Я сказал, что это так не работает. Ты ты на работу и начинаешь платить за себя, начинаешь покупать себе еду, начинаешь покупать себе бензин и покупаешь себе машину, и платишь за аренду своего жилья, и сделав все это, ты можешь прийти и презентовать мне это, и может быть я соглашусь, что это Бог, но я скажу, что ты не можешь не иметь ничего и ввязаться в эту многомиллионную сделку. И это расстроило его. Но скажу вам, что я выучил этот урок. В своей жизни я усвоил, что я не перехожу в одночасье со своего положения в то, где я попросту получаю полное удовлетворение. Я научился держать себя в руках. Я узнал, что вы должны перейти к травинке, затем к колосу, а затем к полному зерну в колосе. Всегда есть ступеньки. Когда Господь показывает мне то, что я должен достичь, я не смотрю лишь на конечный результат. Я смотрю и затем говорю, «Хорошо, отец, каков мой первый шаг к этому? Что я могу сделать?» Когда мы приобрели собственность в уланд парке штат Колорадо, и Господь сказал мне начать строительство кампуса Библейского колледжа Харрис, Первым шагом, который я сделал, было то, что я сказал, я не смогу сделать этого, если у меня не будет плана. Как я хочу, чтобы выглядели эти здания. И я провел полтора года с архитектором, просто обговаривая это. Я рисовал что-то на салфетке, он приходил и дорабатывал, улучшая это. И я говорил, ну да, это в значительной степени то, чего я хочу. Мы должны были начать процесс. Прежде чем я смог построить эти здания, у меня должны были быть приготовлены планы. Я должен был получить разрешение, нам потребовалось сделать определенные шаги. И я начал делать эти маленькие шажки к цели. Если вам точно неизвестно, как добраться до вашей цели, что ж, тогда просто начните двигаться в этом направлении. И если вы не очень уж уверены, двигайтесь медленно. Подобно лодке. Если вы в небольшой моторной лодке, и если, не запустив мотор, вы будете поворачивать руль хоть на 360 градусов, это никуда не продвинет вашу лодку. Но вот если вы начнете двигаться в определенном направлении, то даже при очень низкой скорости, руль будет также направлять лодку и поворачивать ее, и вы увидите это. Это работает именно так. Я понял, что когда Бог говорит мне о чем-то, я не смотрю лишь на конечный результат, но говорю, хорошо, какой должна быть зелень, затем колос, а затем полное зерно в колосе. Каким должен быть процесс роста? Как мне прийти от того, где я нахожусь, к тому, куда Бог хочет, чтобы я пришел? Я скажу вам следующее. Сегодня я говорю это кому-то. Некоторые из вас чувствуют, что Бог велел вам сделать определенные вещи. Вы знаете направление, в котором Он хочет, чтобы вы двигались. Но если вы попытаетесь съесть всего этого слона за один укус, вы подавитесь. Если же вы поделите его на маленькие кусочки, то сможете съесть слона по кусочку за раз, если просто пойдете этим путем. В этом стихе великая истина. Сперва появляется зелень, затем колос, а затем полное зерно в колосе. Имеет место быть процессу роста. И если вы попытаетесь избежать процесса роста, то многое упустите. Ко мне пришел мой друг, он пришел в наш библейский колледж Харрис, и он захотел открыть библейский колледж в своей церкви. Пробыв здесь некоторое время, он пришел ко мне и сказал, что просто почувствовал, что Бог побуждает его открыть библейскую школу в своей церкви. И вот он прислал мне опросник. Это был опросник длиной в пять страниц. Я позволил персоналу ответить на вопросы из первых четырех страниц. Это были технические вопросы. Но последний вопрос был следующим. Если бы вам пришлось начать все снова, что бы вы сделали иначе? Я долго думал об этом. И скажу вам, что сейчас наш библейский колледж Харрис сильно отличается от того, каким он был в начале. Сегодня многое стало лучше, чем 27 лет назад, когда мы начинали. И есть вещи, которые я сделал бы по-другому, но с теми ресурсами, которые у меня были, с теми людьми, которые у меня были, с тем опытом, который я имел, я сделал лучшее, на что был способен. И если бы мне пришлось сделать это снова, с теми же ограничениями в ресурсах, деньгах, персонале и тому подобное, «Я бы ничего не сделал иначе». Вам попросту нужно начать. А затем, когда вы начнете, осознаете, что должно быть место росту. Но если бы я подождал, пока у меня с библейским колледжем все сложится правильно и идеально, мы бы никогда не начали. Я постоянно сталкиваюсь с этим. Ко мне приходят люди, и они хотят что-то сделать, и у них есть эти великие цели. Я согласен с тем, куда они хотят пойти, но они хотят сделать все сразу и не видят, как это должно выглядеть на этапе зелени, затем колоса, затем полного зерна в колосе. У них нет ступеней и этапов. Они просто хотят сделать все и сразу. И в 9 случаях из десяти, когда вы пытаетесь сделать что-то подобное, это заканчивается катастрофой. Вам просто нужно начать с того, где вы сейчас, сделать все возможное там, где вы сейчас и признать, что в этом процессе есть место росту. Друзья, это мощно, это действительно мощно. Это одна из вещей, которые я узнал из этого места, о том, как работает семя, как работает истина. Вы берете истину, которую знаете, и применяете ее в меру своих возможностей. И когда вы делаете это, это похоже на то, что описано здесь, в этих стихах, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Если вы просто будете действовать в соответствии с истиной, которую знаете, и делать то, что, как вам известно, необходимо делать, тогда Бог откроет вам больше. Истины. Я думаю, что отчасти это, и опять же, я просто предполагаю, но на мой взгляд, одна из причин, по которой Бог поступает так, заключается в том, что если, скажем, например, у Него есть 10 глобальных вещей, которые Он хочет, чтобы вы совершили, вместо того, чтобы открыть вам все 10 и возложить на вас ответственность за все 10 вещей, которые Он говорит вам сделать, Он просто откроет вам одну. И если вы будете действовать в соответствии с этим пониманием, он покажет вам вторую вещь. И если вы продолжите действовать в соответствии с этим, он даст вам третью вещь. Вместо того чтобы дать вам все десять и возложить на вас большую ответственность перед ним за то, что он открыл, он будет открывать вам эти вещи шаг за шагом. И если вы сделаете шаг под номером один, вы никогда не получите откровение о следующих девяти. И это так, потому что он любит вас. Если вы не хотите сделать малого, он не даст вам большего. Но если вы будете действовать в соответствии с тем, что у вас есть, он увеличит это и покажет вам большее. Это происходит точно так же, как когда вы наблюдаете за ростом семени, и оно не дает сразу полноценного дерева или полноценного растения. Оно растет, и на это требуется время. Требуется время, чтобы семя, чтобы истина Божьего Слова сработала в вашем сердце. И именно здесь множество людей упускают это, потому что у них попросту недостает терпения. Они не желают ждать. Есть люди, которые посмотрят эту программу и скажут, хорошо, Боже, они помолятся быстрой молитвой. У тебя 10 минут, прежде чем я должен буду уйти в офис. И если ты скажешь что-нибудь, что изменит мою жизнь, тогда хвала Богу, но если нет, у вас есть другие, более важные дела. Через 10 минут по телевизору покажут ваше любимое шоу, и вы дадите ему 10 минут, чтобы он полностью изменил вашу жизнь, а если нет, то вы пойдете смотреть свой телевизионный сериал. Я уверяю вас, это работает не так. Вы должны быть терпеливы. Вы должны Должны позволить семени внутри вас пустить корни. И если вы дадите этому время, оно просто автоматически принесет свои плоды. Друзья, это мощно. Уверяю вас, Божье Слово так могущественно. Люди серьезно недооценивают его. 54 года назад Господь изменил мою жизнь, и около 52 лет назад я посвятил себя изучению Слова день и ночь. И признаюсь вам, что в моей жизни произошли чудесные вещи, не из-за моего большого интеллекта, не из-за моих великих способностей, но из-за Слова Божьего. Я посеял его в своем сердце и оно дало плоды. Я могу честно сказать, что любое доброе дело, которое Бог совершил в моей жизни, произошло благодаря истине, Божьего Слова, Божье Слово, это истина, это абсолютная истина, это неизменная истина, это истина, и она остается неизменной. И единственная причина, по которой истина не высвобождает свою силу в вашей жизни, заключается в том, что она не была посеяна в вашем сердце и не была смешана с верой. Если вы возьмете Божье Слово, смешаете его с верой и начнете позволять Слову Божьему доминировать, как сказано в послании к римлянам 3 главе 4 стихе «Бог верен, а всякий человек лжив. Пусть для вас Бог будет истинен, а новости пусть будут ложью, Пусть Бог будет истинен, а ваши критики лживы. И пусть даже ваши собственные мысли будут лживы». Но если вы придете к тому, что будете превозносить Слово Божье и ставить его на первое место в своей жизни, я могу гарантировать вам, что это семя, это нетленное семя, произведет в вашей жизни невероятные результаты. Все действительно настолько просто. Просто. Но это не обязательно легко. Отсоединиться от этого мира трудно, когда все наши друзья говорят, о, ты видел, что было на American Idol прошлой ночью, а ты знаешь это, ты пробовал то. И они постоянно пытаются втянуть вас в свой мир. И чтобы отключиться от всего, что вы слышите на ежедневной основе, вы должны уткнуться носом в Слово Божье. И это не обязательно легко, но это просто. Это так же просто, как я и говорю. Вы ставите Слово Божье на первое место в своей жизни, и природа этого семени начинает свою работу. Природа вашего сердца взять это семя и высвободить его животворящую силу, и это буквально преобразит вашу жизнь. Я знаю, что есть зрители этой программы, которые молились и говорили, «Боже, что мне делать? Как мне прийти от того места, где я нахожусь, туда, где я должен быть? Как мне исцелиться? Как процветать? Как наладить отношения? Как узнать, какова твоя воля для моей жизни?» И вы могли бы продолжить за мной. Некоторые из вас молились об этом. Возможно, вы еще не до конца поняли этого, но эта программа является ответом для вас. И ответ в следующем. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слово Твое есть истина. Примите эту истину и начните превозносить ее над всеми другими голосами, над любым другим голосом. Придите к тому, чтобы это Слово стало авторитетом в вашей жизни. Вы будете делать то, что говорит Слово Божье. И я могу обещать вам из личного опыта, я могу обещать вам из обетований Слова Божьего, что если вы поставите Слово Божье на первое место, я гарантирую, что это высвободит сверхъестественное в вашу жизнь. Вы начнете видеть чудесные результаты. Я гарантирую это. Добро пожаловать на нашу недельную передачу «Истина Евангелия». Сегодня мы завершаем серию длиною в две недели под названием «Что есть истина?». Мы выпустили аудио и видеодиски с этой темой. Я также учил этому на нашей конференции «Истина Евангелия» в Орландо, Флорида. У нас есть комплекты аудио и видеозаписей. Также у нас есть отдельно аудио и видеозаписи. Но уникальность этой конференции в Орландо заключалась в том, что со мной был Барри Беннетт. Мы включили это в запись. Помимо этого, мы предлагаем учение «Библейское мировоззрение» из нашей серии «Основания». В нем я 12 часов преподаю о том, что такое библейское мировоззрение, об авторитете Писания, креационизме и эволюции. Это потрясающие материалы, и сегодня последний день продажи этих программ. Итак, последние несколько дней я учил из Евангелия от Марка 4 главы с 26 по 29 стих. «Человек бросит семя в землю, и спит, и встает и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит». То есть автоматически. У вас уже есть жизнь Божья, Слово Божье, истина Божья — это семя, которая воспламеняет все остальное. Вот о чем вся эта серия, о том, что есть истина. Слово Божье – это истина. Когда вы берете Слово и сеете его в своем сердце, оно подобно семени, которое прорастает чудесным образом. Позвольте мне вернуться к 4 главе от Марка. Давайте вспомним притчу о сеятеле, сеющем семя. Эти притчи похожи. Однако в последней изложены несколько отличные истины. В 4 главе от Марка, 14 стихе, сказано: Сеятель слово сеет. Здесь Иисус дает толкование Своей притчи. Она заключалась в том, что сеятель взял семя. Это было в те времена, когда люди брали семена и раскидывали их повсюду. У них с собой был мешок, подвязанный через плечо. Люди брали семена, разбрасывали их повсюду, и они падали на разную поверхность. Сегодня же мы копаем борозду и сажаем наши семена, получая больший урожай. Но Иисус описывал человека, который просто разбрасывал семена повсюду. Они упали на четыре отличные друг от друга почвы. Типы почвы иллюстрируют четыре различных типа сердца. То, как мы принимаем Слово Божье. Когда Иисус остался наедине со своими учениками, они попросили, объясни нам эту притчу. Итак, Иисус дает толкование притчи. Здесь написано, «Сеятель Слово сеет». На самом деле, притча не о том, как стать фермером. Это лишь аналогия того, с чем люди были знакомы, иллюстрирующая, как работает Слово Божье, как работает Царство Божье.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 находился при дороге, где земля была густо уплотнена, и зерно не могло проникнуть вглубь. Оно лежало на поверхности. Прилетели птицы, поклевали его, и семя не принесло никаких плодов. Итак, это описание человека, которому недостает понимания. Если вы соедините этот стих с 19 стихом 13 главы от Матфея, у меня нет времени на то, чтобы прочесть и его, но там говорится о той же притче, только немного иначе. Там говорится, что первый тип почвы — это люди, слушающие слова и неразумеющие, к которым незамедлительно приходит сатана. Ваше понимание или разумение — это первый шаг к тому, чтобы семя могло проникнуть вглубь, за пределы интеллекта, в ваше сердце, и это происходит через понимание. Вот почему вы обучаете детей на их детском уровне. Вы не меняете истину, но используете примеры, которые для них понятны. Вы не рассказываете детям о работе, об увольнении, о неудачном браке. Вы не используете эти иллюстрации в разговоре с детьми. Вы применяете аналогии, которые им близки. Это те же истины, те же принципы, но раскрытые на приемлемом для понимания уровня. Уровне. Если слово не будет представлено детям на понятном для восприятия уровне, сатана получит к ним полный доступ. Единственными, к кому сатана имел доступ без каких-либо ограничений, были люди, которые не понимали истины. Так что это одна из причин, почему я говорю простым и понятным языком. Есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что я простой человек. Если это что-то сложное, то я этого не знаю. Однако я намеренно стараюсь сделать все как можно проще, чтобы люди могли понять, вы должны иметь понимание, чтобы дать слову шанс начать работать в вашей жизни. О втором типе почвы говорится в 16 стихе. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скор или гонение за слово, тотчас соблазняются». Вы знаете, я хочу сделать небольшую вставку здесь. Я говорил об этом учении, которое мы проводили в Орландо с Барри Беннетом. Я преподавал о том, что есть истина. То же послание, которое вы слышали в моей телевизионной программе в течение этих двух недель. Барри учил из 4 главы от Марка об искушении. Это одно из его посланий, помимо других. Но все эти темы связаны между собой. А здесь говорится, что второй тип людей – это люди, которые, когда настают скорби и гонения, тотчас соблазняются. Вы не можете верить Богу с искушением в вашей жизни. Барри учил об этом очень конкретно и ясно. Обязательно послушайте эту конференцию, она благословит вас. Итак, второй тип людей – это люди, которые были воодушевлены словом. Они с радостью приняли его, но не имели в себе корня. Не так давно я рассказывал об этом в своей телевизионной программе. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что сегодня последний день учения по этому вопросу, но я уверяю вас, это мощное послание. Я обнаружил, что не имею в себе корня. Я цитировал других. Я жил за счет откровений других. И из-за этого, когда за Божье Слово пришли скорби и гонения, вот как действует сатана. Он не выступает против вас лично. Он не просто ненавидит вас и пытается украсть ваше здоровье. Он противится Слову Божьему. Он пытается не допустить, чтобы вы поверили в истину. И поэтому он нападает на вас физически. Он натравит на вас собаку, чтобы та укусила вас. Он сделает все, чтобы отвлечь ваше внимание от Слова Божьего. И я проходил именно через это. Люди критиковали меня. Во мне не было корня. Я жил за счет откровений другого человека. И когда Господь наконец показал мне это, я просто принял решение, что буду изучать Слово Божье для себя. И я не хочу, чтобы мне пришлось цитировать кого-то другого со словами «Ну, они так сказали». Нет, возможно, я услышал истину от кого-то, но я собираюсь принять эту истину и размышлять над ней, пока она не станет моей, чтобы я смог сказать «Бог открыл это мне». И только когда вы таким образом персонализируете Слово Божье, оно действительно начнет приносить плоды. Знаете, это одна из причин по которой, как я верю, сатана пришел и искушал Еву, а не Адама. И в книге Бытия, 3 главе, 6 и 7 стихах, говорится, что она взяла плод и дала своему мужу, который был с ней. Адам был там, но сатана направил свое искушение против Евы, а не против Адама. И знаете, одна из причин, я полагаю, что этому есть несколько причин, но одна из причин заключается в том, что заповедь «не вкушать запретный плод» была дана Адаму, а не Еве. Она слышала слышала об этом из вторых рук. Когда вы слышите что-то из вторых рук, вас легче заставить усомниться, потому что вам сказали это не напрямую, и вы можете усомниться, правильно ли они услышали, правильно ли они передали. Обратите внимание, вы должны принять слово от первого лица. Вы не можете просто сказать, что ж, так говорит Эндрю Уомак. Нет, вы можете услышать что-то от меня, но вы должны обратиться к Богу, чтобы Бог проговорил к вам. Вы должны иметь корни в себе. Знаете, еще одна вещь, которую я узнал из этого отрывка, заключалась в том, что я был в баптистской церкви. Я проповедовал вещи, которые не соответствовали баптистским взглядам. Мне все время угрожали, что меня вышвырнут из баптистской церкви. Меня выгнали из нескольких из них. Я спорил с людьми. Однажды я посетил собрание моего друга Джо Он был служителем в тот день. Джо вызвал меня из группы, вывел меня вперед и сказал, «Я вижу тебя как бегуна на дорожке на одной из этих овальных дорожек, и ты бежишь на перегонки, он говорил, ты выигрываешь гонку, ты впереди всех, но люди на трибунах спорят с тобою, говорят, что ты все делаешь неправильно. И он сказал, я вижу, как ты сходишь с трека, поднимаешься на трибуны и споришь со зрителями. Он сказал, даже если ты выиграешь спор, ты проиграешь гонку. Не сходи с трека». Скажу вам, что эти слова будто прогремели взрывом внутри меня, и я живу ими вот уже около 50 лет. На самом деле, буквально вчера я попросил все мое руководство связаться со мной через Zoom, когда я был дома, потому что кое-что произошло, и они хотели узнать мое мнение. Они рассказали мне о людях, которые критиковали и отвергали нас. Инцидент произошел из-за абсолютного недопонимания. Мы не несем никакой ответственности, никакого обязательства. Они обвинили нас в том, что сделал кто-то, окончивший наш библейский колледж. И поэтому я сказал, просто скажите им, что мы не имеем к этому никакого отношения. Мне ответили, мы так и сказали, но они продолжают утверждать, что разорвут с нами всякие отношения. На что я сказал, что ж, пусть будет так, мы сделали все возможное, и мы не несем никакой ответственности за это. Я не собираюсь подниматься на трибуны и спорить со зрителями. Я применил это буквально вчера, и скажу вам, это принесло мне свободу. Сатана стремится помешать распространению Слова Божьего. Если Сатана может заставить меня оправдывать себя, продвигать себя и противостоять каждому, кто критикует меня, даже если я выиграю эти споры, Сатана победил, потому что я больше не проповедую истину, я не проповедую Слово. Я сижу и рекламирую себя. И вот я сказал своим сотрудникам, просто сделайте все, что в ваших силах, скажите им этом, если их это не удовлетворит, и они разорвут с нами связи, позвольте им сделать это. Это их проблема, а не моя. И я думаю, что моих сотрудников удивил мой ответ. Но скажу вам, я выучил этот урок. Огорчение и притеснение приходят, чтобы увести вас от слова, чтобы оскорбить вас и побудить оправдываться. Вы не можете пойти на это. Вы должны оставаться на треке. И да, я действительно пытаюсь ускорить этот процесс, но не могу. В слове говорится, что растение отдает больше приоритета укреплению корней, которые расположены под поверхностью, чем стеблю, который находится на поверхности. Да, люди ищут видимых результатов. Они хотят, чтобы все заметили, как они выросли, как выросло их служение, их бизнес, как... Что бы это ни было. Они ищут физических результатов. Они ищут физических результатов, но они не хотят тратить время на то, чтобы просто вникнуть в Слово Божье и позволить ему упустить глубокие корни. Если вы поступите так, это замедлит ваш рост. Вы должны приложить больше усилий на укрепление корня, а не на приношение плода. Мы продолжим разбирать эту притчу, но позвольте мне кратко вспомнить другую притчу в этой же главе. Марка, глава 4, 30 стих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 Тогда я только приехал во Вьетнам. Я был в Лонгбиене, Вьетнам, там я проходил обучение. Всех нас помещали в газовую камеру и подвергали воздействию слезоточивого газа. У меня нет ни времени, ни желания рассказывать вам об этом опыте. Но я чуть не погиб на базовом обучении, это было ужасно. И тогда я просто сказал, «Боже, я сделаю все, что угодно, только избавь меня от прохождения через эту газовую камеру» следующим утром за завтраком отбирали добровольцев и, боже мой, в армии добровольцем просто так вы точно никуда не пойдете это может дорого вам обойтись но я подумал, даже если меня используют в качестве стрелковой мишени я предпочту это газовой камере так что я вызвался добровольцем и оказалось на этот раз все обошлось меня назначили охранником и я просто сидел в бункере точнее не в бункере, а в казарме на кровати, в то время как все остальные проходили тренировку в газовой камере. И, лежа на кровати, я читал Священное Писание. Дойдя до этого отрывка, я подумал, «Боже, вот чего я хочу. Я хочу быть похожим на это дерево». Там говорится, что оно покрывает землю, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И я сказал, «Боже, я хочу иметь служение, достигать и касаться людей по всему миру». Я представлял весь этот рост и молился об этом. И Господь проговорил мне. Он сказал, «Эндрю, если я удовлетворю твою просьбу и дам тебе это огромное служение, первая птица, которая сядет на ветку, опрокинет все твое служение, потому что у тебя очень неглубокий корень. Первый порыв ветра повалит это дерево». Он сказал, «Забудь о росте и сосредоточься на корне». Если ты направишь рост в корни, то эти корни обеспечат весь остальной рост. И это действительно стало ответом для меня. И скажу вам, я действительно уткнулся носом в Слово и изучал его столько, сколько мог. Итак, второй тип людей — это те, кто были воодушевлены Господом, но не уделили времени тому, чтобы Слово Божье укоренилось и утвердилось в них. Они не смогли справиться с сопротивлением, которое поднялось против них. И именно к этому типу относится большинство людей. Если вы хотите увидеть настоящие плоды в вашей жизни, вам придется уделить время Божьему Слову, истине, и размышлять над этой истиной, пока она не станет частью вас, и тогда истина, которую вы знаете, сделает вас свободными. Третий тип почвы. Здесь сказано, «посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Итак, третий тип — почвы. В первом случае семена лежали на поверхности, и птицы имели к ним свободный доступ. Это человек, который ничего не понял. Сатана без труда может украсть у него семена, если он не имеет понимания. Второй тип людей. Семя действительно попало в почву. Дьявол не смог украсть его. Но вот что он сделал. Он пришел со скорбями и гонениями. И поскольку у них не было корневой системы, они не могли противостоять давлению и соблазнились. И конечным результатом стало то, что они принесли не больше плодов, чем первый тип почвы. Третий тип почвы – это те, кто посеял семя в почву, у них был корень, но они позволили проникнуть внутрь и другим вещам, заботам века сего, обольщению богатством и другим пожеланиям, войдя в них, заглушить слово, и они остались без плода. Большинство христиан понимают, что если вы будете жить жизнью открытой к греху, полной бунта против Бога, вы не преуспеете. Они понимают, что сатана ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И если вы продолжаете жить во грехе, вы даете сатане полную свободу действий, и он будет мешать вам приносить плод. Большинство христиан могут это понять, но они не понимают, что дело не только в грехе. В Послании к евреям, 12 главе, говорится, «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». В христианской жизни есть вещи, которые не являются откровенным грехом, но бременем. Эти вещи замедляют вас. Это вещи, мешающие вам участвовать в гонке и побеждать. В этом месте говорится, что это заболевание века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Знаете, есть определенные вещи, которые вы должны делать. Вам нужно работать. У большинства из нас есть семья. У вас есть дети, которых нужно растить. У детей есть свои дела и друзья. И так много всего происходит. Но если вы не будете осторожны, то эти вещи отнимут у вас пищу, необходимое для вас погружение в Слово Божье. И тогда наше время, энергия будут потрачены на другие вещи. Это не обязательно должен быть грех. На самом деле, служение стало настолько доминирующим в моей жизни, что, честно говоря, бывали времена, когда Слово Божье подавлялось в моей жизни в угоду потребностей служения. И в служении нет ничего плохого, нет ничего плохого в том, чтобы распространять материалы и достигать людей. Сейчас у нас тысячи сотрудников, и у нас есть много дел, которые мы должны сделать, чтобы иметь возможность руководить этими процессами. Все эти вещи хороши на своем месте, но если они когда-нибудь начнут заглушать Слово Божье, так что у меня не будет времени пребывать в слове, молиться и учиться для себя, а я так занят управленческими делами, что у меня нет времени на отношения с Богом, то это буквально помешает слову «приносить плод в моей жизни». Если это может случиться со служением, которое на 100% добро, это может случиться с чем угодно. Ваши увлечения также могут занять много времени. Вы знаете, что в земле так много питательных веществ, так много влаги, так много минералов, и если вы позволите расти сорнякам, эти сорняки заглушат растения, которые вы хотите вырастить, потому что они просто заберут все питание на на себя Несложно заметить что сорняки растут активнее чем растения нужные нам и поэтому если вы действительно хотите получить хороший урожай вы должны пройтись и выкорчивать сорняки они не должны забирать питание и влагу из почвы точно также в вашей жизни есть вещи которые возможно и не являются грехом но доведенные до крайности они заглушат слово божье и помешают ему принести необходимые плоды так что друзья очень важно чтобы вы это поняли и теперь поговорим о последнем типе почвы, в которую упала семя. В стихе 20 сказано, «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Знаете ли вы, что земля, которая принесла плод, где семя смогло раскрыть свой потенциал и дать надлежащий урожай, была не той землей, которая имела больше, это была земля, которая имела меньше всего. Меньше утрамбованной земли, меньше камней, Меньше колючек, меньше сорняков. И я не уверен, что могу быть более других. Но, друзья, я гарантирую вам, что могу быть меньшим. Если ключ к тому, чтобы увидеть, как Слово Божье действует в вашей жизни, состоит в том, чтобы избавиться от всех других вещей, заглушающих и подавляющих Слово, друзья, я способен на это. Это всего лишь вопрос посвящения, исследования этому посвящению. Вы можете позволить Слову Божьему работать в вашей жизни. И как я учил в течение этих двух недель, вы должны признать, что Слово Божье — это истина, это источник всей истины. Это абсолютная истина. Нет такой истины, которая противоречила бы Слову Божьему. Нет. Знаете, некоторые люди будут использовать пример того, что христиане в средние века думали, что земля плоская, и религиозные лидеры фактически привлекли Галилея и некоторых других людей к суду за веру в то, что земля круглая. Но это религия, этого нет в слове. Есть местописание, в котором говорится о том, что Бог — он тот, который восседает над кругом земли. На самом деле, Христофор Колумб цитировал Библию, я думаю, в Исайя 40 главе, 22 стихе, или где-то там сказано, «восседает над кругом земли». И именно от этого стиха Колумб черпал вдохновение о том, что земля не была плоской. Религия всегда подменяла понятия. Но я могу гарантировать вам, что Слово Божье – это абсолютная истина. И оно не противоречит истинной науке. Слово Божье может противоречить выводам человека и тому, на что эти выводы нацелены. Но Слово Божье – это истина, и вы должны сеять ее в своем сердце. И если вы сделаете это, я гарантирую, вы получите результат.